Всем привет! Сегодня у нас суббота. Первый раз в этом году выбрались с карифаном на рыбалку. Далеко не стали ездить. Это вот наше озеро в черте города юго-западный. Народу что-то вообще никого не видать. Он там вдалеке кто-то один лазит. Мы посмотрим, что нас здесь ждет. Как бы мы до обеда тут собираемся посидеть. Если плевать будет, может, до вечера останемся. Время где-то полдесятого утра. Ну что, спускаемся вниз. Будем выбирать место себе обосноваемся? поставили один экранчик на пробу хотя бы посмотреть что тут ловится только закинули сразу что-то поплавочек начал дергаться сейчас посмотрим что у нас там вот. Вот. первые трофеи ребят в этом году мелкие окушки забурились ставим палаточки народ начал подтягиваться там он три человека вот напротив нас так что все-таки здесь рыба есть не зря приехали а, еще кто-то сидит всего один один окунишечка попался Только-только разложились Как мы сюда пришли, прошло где-то Минут 30-40 Народу он стал появляться То были вообще одни здесь Вот так вот расположился Одну удочку поставил С поплавком На плотву Здесь у меня Самодельная мормышечка Удочка безкивковая. На эту буду пытаться поймать окуня. Итак, время уже 11 утра, поднялся ветерок, снежок пошел. Вот Так вот чувствуется, что теплеет на улице. С утра было минус 17, сейчас уже где-то градусов 9. Да. Поклевок пока что на удочке не было. В очередной раз иду смотреть экранчик. Пока что результат только вот, И вот это вот экранчик был. Всего вот три окуня. Тишина. Только-только вот закинул, смотрите, уже поплавочек дергается кто-то сидит здесь надо чаще внимать а он может первый раз не расправил да нет ты же достал нормальный. шок у шок стандарт килограммовый в общем друзья прошло уже два часа на удочке. Так ни одной поклевки нету. Только работает один экранчик. Погода меняется, может быть из-за этого. Но все равно уже приехали не зря. Там кошкам маленько окуньков я наловил. Еще один клиент, тот же экранчик попался. В общем, сегодня работает только вот эта вот одна вот эта лунка. И вот один вот этот экранчик. не на удочке никуда ничего не ловит. Я уже рядом, на удочку поможет ну. бесполезно. Кино уже катаются Рыбаки уже потихоньку тоже начали расходиться. Только что клевала, перестала. И клюет. Кто-то сидит. Сейчас проверим. Сейчас проверим, кто тут сидит. Скорее всего, опять окушок. А? Сазаны, сегодня сазаны сегодня не ловятся. Только окуня. За сегодня, друзья, вот самое продуктивное это вот только вот этот вот экранчик. Больше ники, да. Рыбаки уже вот домой собираются. То, друзья на удочке так нифига и на стоячку и на эту ничего не клюнуло то есть сегодня сработал только один экранчик а тут вот снегом занесло маленько трофейчики так вот чуть-чуть окушков есть наша рыбалка на сегодня и завершилась все собрали там вот пакетики мусора сейчас на помойку унесем Потопаем до дома, Отдохнули отлично, в принципе. Как бы ни было плохо, лег слабенький, но все равно что-то поймали, кошки будут довольны. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки. Как вы видите, рыбаки тоже уже домой собираются, топают. Спасибо всем за просмотр до новых встреч. Всем пока!